Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет радио-видикод. Мы искали, ввиду того, что наш, наш звукорежиссер находится в неоплачиваемом отпуске. У нас со звуком, как вы могли заметить, не очень хорошо получается совмещать песни и наши звонки наших соотечественников, а также гостей из-за рубежа поэтому мы искали сегодня кандидата на пост звукорежиссера. Вот, в общем-то, мы его нашли и попытались его попытались его уговорить стать нашим звукорежиссером. Достаточно молодой перспективный кандидат, поэтому вот мы пытались наладить с ним связь телепатическую и всякую другую. Вот и попробовали вот здравствуйте да здравствуйте уважаемые вы не могли бы поработать у нас звукорежиссером пожалуйста а, ну пожалуйста ну вот да ну да подумайте да ну скажите вот а, зарплата а какая зарплата а, ну у нас три пакетика кети в день нет вам не подходит По... так Подумайте, да, ну Вискас, а если Вискас? 4 пакетика. Но 5. 5 пакетиков Вискаса. Не, лучше, лучше в психушке. Я понимаю, да, я вас понимаю. Ну вот, видите как.